в кафешке.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 Либо немец туп как дуб, рассуждал общу и вслух, даже если вывод глуп, Небо, Солнце, вся природа представляют собой труп. Вот ведь был и слеп, и глуп. И вдохнувший кислорода, Шмат откусит бутерброда, И хлебать возьмется суп.